Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а это значит, что вы на канале про цветок, где мы все вместе делаем свой сад здоровым, урожайным и долговечным. Многие из наших слушателей спрашивают, можно ли обрабатывать сад во время цветения? Какой же будет ответ? Да, но можно обрабатывать только в нескольких строго определенных случаях. Дело в том, что Подавляющее большинство наших плодовых растений перекрестно опыляемые. Это значит, что для того, чтобы завязался урожай, на цветки должна попасть пыльца других сортов, а переносят пыльцу пчелы, осы, другие насекомые, именно полезные насекомые пылители. Поэтому во время цветения, как только распускаются первые цветочки и до момента осыпания последних лепестков, обработки в саду инсектицидами, Стражайше запрещены, даже если это биоинсектициды типа фитоверма, окарина, октофита и так далее. Может, они и не убьют наших пчел, но здоровье они точно им попортят. Поэтому никаких обработок инсектицидами во время цветения. А вот фунгицидами можно и нужно работать, в первую очередь на косточковых. Дело в том, что косточковые поражаются таким опасным заболеванием, как манилиальный ожог. Он вызывает отмирание цветков, отмирание целых веточек, листьев и потерю урожая. А для сильно восприимчивых сортов это может закончиться полным усыханием. Так вот, бороться с маниляльным ожогом можно и нужно только во время цветения, обрабатывая растения по цветкам фунгицидами. В таком случае мы спасем наши деревья от болезни, от гибели. Для пчел фунгициды наименее токсичны, но все равно нужно соблюдать правила безопасности. Обрабатывать в тот период, когда пчелы отправились на покой, либо убрать улья со своего участка в тот период, когда вы проводите обработку. В таком случае чистота меда вам гарантирована. И есть еще один повод обработать наши сады в тот период, когда они зацветают. Это подкормки бором или бор, содержащими комплексными микроудобрениями. Дело в том, что бор – это очень важный микроэлемент, необходимый для того, чтобы растение правильно завязало плоды, чтобы процесс оплодотворения прошел как надо, сформировался зародыш внутри семечки, и только тогда плод – зависть, получает сигнал расти дальше. Если же, извините, оплодотворение не прошло или пошло не по плану, дерево просто сбросит эту зависть и урожая будет немного. В таком случае обработка препаратами бора поможет увеличить урожайность практически на четверть, это раз, а во-вторых Бор очень хорошо сказывается на общем состоянии растений. Этот микроэлемент участвует в очень важных биохимических процессах внутри листьев, внутри стволов, поддерживая хороший жизненный тонус любых ваших плодовых, ягодных, орехоплодных культур и даже винограда, не говоря уже о декоративных. Поэтому обработка препаратами бора или комплексными удобрениями с содержанием бора перед цветением во время и или лучше сразу после него, это прекрасный способ повысить завязываемость, урожайность и получить качественный урожай в дальнейшем на своих деревьях. Кстати, очень важный момент для тех жителей, чьи участки располагаются на торфяниках или на щелочных почвах, удобрения сбором должны войти в обязательный список удобрений в хозяйстве и обязательных подкормок. Дело в том, что эти почвы от природы бедны бором, и растения страдают, у них появляются признаки борного голодания, они слабеют, они дают мало урожая и могут легко погибнуть. Поэтому обязательно проведите, пока не поздно, опрыскивание препаратами бора или комплексными удобрениями с бором по своим плодовым, по своим ягодным, и поверьте, они не заставят себя ждать.